Так, приветствую всех. Добрый вечер. Сегодня у нас 26 апреля 2022 лета. И, может быть, кто-то не в курсе, сегодня достаточно знаковый день. В 1986-м лете, 26 апреля, был взрыв Чернобыльской атомной электростанции. Он считается разным анализу событий, Спусковым крючком, вот точка отсчета разрушения и уничтожения Советского Союза. А, то есть, это некая, кто вот, кто, кто вот в этой теме вы вращались, да, то, наверное, понимаете, что вот есть точки, как 9 мая, вот, ну, примерно, допустим, нас ждет скоро 9 мая, есть 9 мая, есть 8 мая. Да? А, вот сейчас очень сильно определенные товарищи хотят. Уничтожить, вообще затереть дату 9 мая, потому что это день подписания капитуляции, который ну, по тексту и с присутствием согласия советских представителей, а 8 мая это капитуляция подписанная союзниками без присутствия Советского Союза. Поэтому для них знаковый день это 8 мая, для нас 9 И вот 9 мая сейчас очень активно пытаются вообще затереть об этом информацию. Вот. Почему? Потому что 9 мая это точка силы, это точка победы для тех сил, ну, наследниками, которые... Мы являемся 8 мая, другая точка приложения других сил. То есть, когда какое-то сильное, большое энергетическое событие происходит, оно как бы оставляет след в матрице реальности. И в зависимости от этого следа, обычно этот день пытаются как-то использовать. Но обратили внимание, да, что нам революцию которую пытались устроить на Болотной, она была приурочена, то есть вот где-то в начало каждого века есть попытка такого раскача, развала России в той или иной форме ее существования. Про эту точки знают, их пытаются использовать. Ну и наши тоже про эти точки знают, на каждое действие есть противодействие. Вот сегодня 26 апреля. И э, пусть эта точка, вот мое намерение, чтобы эта точка была использована во благо, э, в какое-то в исправлении э, несправедливости э, и наведение порядка самым благодатным, благоприятным, созидательным образом для э, жителей э, вот то, что, ну, можно сказать там как минимум. Российской империи, постсоветской территории, как угодно еще назовите, да, но того, что, например, я воспринимаю как свою родину. И думаю, что таких, как я, много. Итак, друзья мои, сегодня тема эфира: ну, вот, я ее назвала так немножко, да, интуиции или почему? Потому что, как человек, занимающийся много лет этой темой как это, ну, эмпирическим путем, экспериментальным путем, но ну, совершенно точно могу сказать, что это слово, с одной стороны, всем понятно, и э, что это такое, да, но ну, это что-то вышло, вот, как бы шестое чувство, да, некое шестое чувство, которое позволяет предвидеть, предчувствовать, там как-то, в общем, пользоваться большим спектром э, информации, чем дают наши основные органы чувств. А, но что я поняла, что слово «интуиция» – оно искусственное, оно пустое. Это сейчас, знаете, это не то, что я сейчас хочу вам открыть глаза на это слово. Еще раз, я говорю то, что я прочувствовала а, и, и, и, и собралось просто… Вот на данный момент это просто данность. нехорошо хорошо, не плохо, я никак к этому не отношусь. Вот, а, что это некое ложное слово, это такая аббревиатура букв, вот… Смотрите, каждое слово, которое откликается человеку, оно имеет отклик в теле, любое слово, там возьмите, любовь, счастье, даже деньги, даже если вы скажете слово «деньги» несколько раз, у вас возникнет на языке какое-то ощущение, это ясновкусие, да? информация этого слова, вот некая энергия, которая есть в этом слове, она вызовет реакцию на самом деле не только на языке, да, то есть у каждого слова есть запах, вкус, цвет, форма, плотность. Ну вот как, знаете, это детская загадка про что тяжелее, килограмм гвоздей или килограмм пуха. Дети всегда говорят килограмм пуха, а учителя говорят, нет, одинаково, вот, а На самом деле, ученые провели исследование, на самом деле, килограмм пуха легче. Не спрашивайте меня, как захотите, заходите, найдете в интернете, есть эта информация. И все, кто держали в руках, вот возьмите килограмм железа, килограмм пуха, у вас будет абсолютно, на весах будут показывать и там, и там килограмм, но ощущения в руках будут неоднозначны, они будут разные. Вот. Поэтому каждое слово, которое прописано которая является, ну, если не истотным, не близким, то хотя бы, вот как-то, не знаю, вписанным в наш генокод, оно откликается, оно имеет свой отпечаток в теле, в мыслях, в ощущениях, в образах, если вы там, я не знаю, будете просто проговаривать или создавать состояние уверенности, у вас изменится положение тела, ну, Хотите вы не хотите, у вас тело начнет соответствовать этому слову. Если вы проговорите, можете провести эксперимент, можете мне не верить, да, произнесите там, не знаю, сколько-то раз слово «интуиция», что у вас будет на языке, что у вас будет в теле, будет у вас какой-то отклик. Вот моя версия, мое предположение, что это слово, ну, как минимум иностранное, то есть не имеющего прямого отклика там для, для русскоязычного, да, как максимум, в принципе, искусственное. А что же является альтернативой, то есть должно было быть какое-то исконно русское слово, которое… А, а, это, должно активировать это самое шестое чувство, да, вот давайте мы немножечко сейчас быстренько пройдемся теорией, вообще моя задача сегодня, я постараюсь не уходить ни в какие супер дебри, потому что это очень объемная сложная тема про чувствование, у меня много... Много лет я наблюдаю за тем, как народ в разных формах хочет вот этого самого ясновидения, какого-то там яснознания, каждый раз даю вопрос, вы понимаете, вы как бы что вы просите, как вы собираетесь это применять, и вы понимаете ли, какая цена есть у этого, да, какие там ощущения, там. ну я вот была свидетелем, у меня девочка одна говорит, да, я могу обосновать, зачем, я хочу чувствовать, что чувствуют другие люди, что думают другие люди? Зачем? Тогда я смогу, значит, меня, ну, эмпатия, да, более такая, будет объективная. Я, значит, смогу им что-то такое дать или сделать, что будет им действительно нужно. Вот, да, вот, как бы, ну, как вот человек приходит, он может там что-то из себя изображать, а внутри иметь какие-то потребности. И вот я буду знать эти потребности и смогу, значит, что-то хорошее сделать. Я говорю, ну, смотри, как бы... Как это, спрос не бьет в нос, главное, чтобы потом была, ну, была готова к последствиям. Нет, нет, точно я хочу. А, вот и У нас был достаточно тогда такая усиленная тренировка, мы занимались интуицией целых 10 дней подряд, и у них где-то день на седьмой, наверное, занятий. Она приходит вот с такими глазами, она говорит, это ужасно, что мне делать, остановите, уберите, я говорю, что такое. Она говорит, иду на занятия. И вдруг у меня такая в голове мысль, выпить, выпить, где мне взять выпить? Она говорит, я оглядываюсь, где-то там в ну, нескольких метрах, значит, какой-то дядька такого а, похмельного вида. И она говорит, я поняла, что я читаю его мысли. И говорит, вот это вот, потом мне ну, вы, выгнать это из головы, вот это вот ощущение алкоголика, который ищет а, значит где-то это, ей очень не понравилось. Она не ожидала такого, То есть, когда она хотела значит вот некую эту эмпатию, она не понимала, что это же не значит, что все, что она начнет чувствовать, это будет прекрасно, отнюдь, отнюдь, вот. Поэтому дальше, дальше была задача это как-то все подсвернуть, чтобы ей было комфортно. Вот, то есть это очень объемная, интересная, глубокая тема, но сегодня у нас об да, такая вот база. Вот, если у вас мне немножко сложновато технически сейчас будет читать то, что пишет, ну вы пишите, пожалуйста, если какие-то запросы или комментарии, потому что если вдруг у нас получится с вами найти это слово, включающее это шестое чувство, как, например, слово успех включает энергию успеха или слово вот сила или уверенность или спокойствие, каждое это слово, можете проверить, оно активирует, включает ту энергию, которая есть в этом слове, идет физический отклик. Какую же энергию содержит вот это самое слово, ну, аналог интуиции, скажем так. Да? Для этого я предлагаю сейчас очень быстренько пройти потому что же, собственно говоря, такое вот это вот самое шестое чувство. Итак, у нас есть пять базовых органов чувств, слух, зрение, осязание, обоняние и вкус. Да, мы все про это с вами знаем, если забыли, напоминаю. Вот. Они не, не, не, не эквивалентны друг другу на данный момент у человека, они развиты очень неравновесно. Переразвито зрение, то есть вы знаете, что большая часть, там, я уже не помню точную цифры, 75%, кто-то больше, да, идет через глаза. То есть самый-самый основной канал восприятия идет через глаза. На втором месте, вот тут уже, в принципе, на втором месте должен быть слух. Так, в принципе, и есть. Но вот здесь я сейчас немножко, так, стоп, это я расскажу чуть позже на втором месте слух, и дальше в зависимости от ваших каких-то склонностей, да, идет э, осязание, обоняние и вкус, эти, эти чувства современного человека э, достаточно сильно забиты, э, если мы говорим, например, об обонянии, у кучи народа э, как минимум понижено обоняние, а, а я встречала достаточно много людей, которых оно практически отсутствует, то есть оно, понижена настолько сильно, что человек практически не различает запахи. Это химические добавки во многие препараты в питании, это специально созданные технологии для блокировки этого органа. Моя версия, если что, как бы вкус очень важный, еще раз говорю, что вот, например, если вы говорите слово, сразу вот очень быстро идет реакция во рту, меняется биохимия слюны, да, энергия меняется мгновенно. То есть это очень сильный орган на данный момент, находящийся в каком-то очень подавленном состоянии. Если мы, это, это сейчас я на язык перескочила, да, вот с обонянием аналогично. То есть еда блокирует вкусовые качества. Вот кто сидел на сыроедении? на каких-нибудь диетах, на воде, там, на голодании, то есть когда исключаются все вот эти искусственные, ну, или обычные продукты, которые там, ну, где-то там какая-то вкусовая добавка там, где-то там, там вроде понятно, что может быть в целом питание нормальное, но все равно есть продукты, в которых какие-то такие вещи добавляются полностью, от этого избавить рацион без целенаправленных усилий, ну, достаточно сложно, вот это что касается вкуса, то есть вкус сильно блокирован. Да, вот кто голодал, те знают, как обостряется ощущение вкуса, и насколько я помню вот это чувство, даже не голодание, а просто сколько-то там на сырых, сырых овощах и фруктах, вот этот огромный супермаркет, если в него зайти в таком состоянии, когда организм почистился, есть еще, вот я просто, это чувство, вот я иду по рядам торговым, и практически все это несъедобно. Я еду, несъедобно, несъедобно, несъедобно, кто-то это берет, кладет в корзинку, а это дико, дико телу. Но а, достаточно сложно в нашем мире постоянно находиться в таком состоянии, если не является вашим там серьезным духовным выбором, скорее всего, вы периодически, в общем, какие-то такие продукты потребляете, и это гасит вкус, один из очень важных органов чувств. То же самое с обонянием я то, что там вот этот весь коронавирус блокировал обоняние, я уверена, что это не просто так. Вот, это ну, был одним из элементов задач, которые решались с помощью этого вируса. Вот кожа органосезания. Каким образом этот орган блокируется? Вот, когда-то когда в стародавние времена я постоянно там вела женские курсы, да, и объясняла, что такое женская чувствительность. То есть у женщины так организм устроен, что у нас практически в в принципе, чувствительность тела очень высокая, то есть вот как бы, ну, если вот с точки зрения мужских и женских энергий, да, то у женщины все тело абсолютно эрогенная зона, вот, у мужчин здесь сложнее. Когда у женщины эта чувствительность блокируется, там, че... блокировка идет на обидах, на претензиях, на подавленных эмоциональных реакциях, идет блокировка чувствительности тела. Как следствие, вот этот вот а, орган а, чувств осязания, он тоже блокируется достаточно серьезно. А, ну, глаза а, остаются практически, то есть, мое подозрение, например, что то, что так много информации через глаза, это компенсаторная функция, потому что остальные органы чувств а, достаточно блокированы. А, уши, а, ну, тоже в основном там слух большинства людей есть, а в чем здесь а, слабое и опасное место, это то, что в Это написано и в священных книгах, об этом говорят святые или, по крайней мере, вот там отшельники, монахи. То есть кто э, изучал духовную литературу в разных источниках, разных культур, это и мусульманское, это и а, там, суфийское направление, это а, христианское, безусловно, направление, да, там речь, голоса святых, что это считается такой э, прелестью, да, то есть это э, рекомендуется подавлять, когда человек начинает слышать голоса. Более того, он еще может видеть, например, какой-то сияющий силуэт, а если у человека есть духозрительный, ну, человек, который видит духом, да, то есть провид-провидец, то есть высокого уровня наставники, если есть, а, как правило, говорят о том, что это, это надо подавлять, эти вот голоса, эти вот вещания, эти вот сияющие силуэты, это надо подавлять, потому что пока у тебя нет точного развлечения, пока ты не способен вообще на этих уровнях находиться и взаимодействовать, это может быть и скорее всего это будут бесы или демоны вот этого много достаточно в литературе кто если сталкивался с этим ближе вы понимаете о чем я говорю вот то есть чтобы даже этими инструментами например глазами или ушами пользоваться ушами еще раз пользоваться сейчас ну, слухом как как интуитивным каналом, да, вот этим сверхчувственным каналом пользоваться очень сейчас опасно. Раньше было еще опаснее, но сейчас по-прежнему. И вот эта вот история, что чтобы этим каналом научиться пользоваться, огромный, то есть там прям завал ужасный, потому что, ну, еще раз, как человек, которому, занятся много лет, я могу сказать, что вот в какой-то момент чуть-чуть чек, вот от этого шлака блокировки каналов восприятия Органов чувств немножко прочищается, да, и а, начинается в уши а, какая-то трансляция. Вот, там, а, не всегда это прям голоса, это может быть какой-то голос, это могут быть мысли, которые на самом деле вообще ни разу не свои, трансляции неких мыслей. Если их поймать, они становятся настойчивыми и так далее. То есть каждый канал имеет свои а, плюсы, минусы, свои недостатки. Каким образом можно выйти на шестое чувство? Вот давайте хотя бы так, потому что вот еще раз, я не знаю, может кто-то проверил, да, пока я говорила, что вот интуиция не включает в человеке внятного нормального физического сигнала отклика. Поэтому отсюда у меня версия, что это искусственный термин, который как, как вот как чугунная крышка на канале. А, вот, ну, есть такой вот нейтральный термин, шестое чувство. Почему не подходит там ясновидение, широко распространенный Сейчас вы прям быстро вы поймете, скоро. Вот, вот шестое чувство. Так вот, шестое чувство, начи... вот это самое сверх такое чувственное восприятие, да, оно начинается только после того, как у человека начинают нормально работать вот эти наши нам с детства, с рождения понятные, понятные пять органов чувств. То есть у человека должно быть вменяемо нормальное зрение, и вы знаете, что, например, тренировка... Ясновидение начинается с крайне простых упражнений, например, в полумраке зажечь свечку и концентрироваться, внимание, на свече. Очень быстро, практически сразу начинают видеть ореол вокруг свечей, он не один, их несколько, на этом ореоле идет концентрация и незаметно глаза, вот в сумерки, самое классное время для вот, тренировки органа зрения и с переходом ясновидения, да, все больше нюансов начинает глаз различать, то есть идет настройка на этот канал. Следующим также в полумраке вот своя рука, вы, так сейчас, как чтобы было видно, вот так, да, вы вот растопыриваете пальцы и в полумраке смотрите на пальцы, вы начнете вокруг них видеть ореол. то есть вот спокойно концентрируйтесь, старайтесь не перенапрягаться, это прям раз попробовали, да, попробовали, это тоже достаточно, это очень быстро включается тоже. Главное, понимать, зачем это нужно. Вот Это со зрением, так, очень вкратце, да, там, про слух я сейчас уже тоже начала рассказывать, что чтобы пользоваться, то есть, как бы, по-хорошему, вот если вот как рекомендация, я бы этот канал отставила в сторону, он очень сложный, потому что вот просто повышается чувствительность, и вот эти вот громкоговорители, какие-то там, не знаю, патефоны начинают включаться без навыка работы с вот с этим каналом, без вообще каких-то критериев понимания, истинное или ложное сейчас идет сигнал. Это, знаете, это можно сравнить вот прям вот с радиоэфиром, да? Вот как слушали радио Там Мы сейчас понимаем, что там была пропаганда, а люди в Советском Союзе слушали голос правды, то, что не расскажут в этом тоталитарном ужасном государстве, сейчас становится понятно, что, вот, ну, например, там, что люди слушали? Слушали а, что где-то там, допустим, произошла какая-то авария, а у нас не объявляли, например, о количестве жертв. И считалось, что это вот от нас скрывают, это вот, а вот это вот, значит, нечестно, там, да, как узнать? Вот голос а, «Радио Свободы это все оповещало, да, и люди дальше смакали, смаковали. А вот сейчас вот я со стороны, вот уже с, с, с, с опыта своего, на данный момент, с высоты, да слава богу, что не знали, а зачем? Это же очень серьезное внедрение, то есть если как бы в социум вбрасывается, что у нас после развала Советского Союза началось, вы помните это количество чернухи, жуткой просто про все, что вываливалось, и сейчас-то понятно, зачем это все делалось, и какие имеют последствия для каждого конкретного человека и для социума, для общества, вот это самая негативная информация. А Если какая-то негативная информация дается, она должна даваться для какой-то пользы когда там было землетрясение позвали добровольцев об этом все сообщили все все знали вот то есть звуковой канал вот еще раз радио без понимания что за волну вы поймали да кто это сейчас там вещает вам о чем-то рассказывает ну без вот предварительно очень серьезного понятийного подготовленного аппарата этот канал опасен почему потому что кроме того что когда вы слушаете чью-то волну вы понимаете что это чья-то волна а если вообще еще и не понимает то есть просто в голову приходят некие мысли да а, там даже можно не понять что это голос просто мысли например не свойственные человеку на, а, к этому моменту желательно бы чтобы уже навык развлечения и остановки мыслей был а, кстати вот тут вот на этой картинке ну вот кто смотрит а, в, ю, в ютубе да там вот на картинке есть органы чувств и мозг. Ну, там на самом деле должно быть стрелочки, какой орган к какой части мозга относится. Но есть еще вот, вот пять органов чувств базовых. Тот уровень владения ими, который есть у современного человека, это искусственно заниженное. Объем качества восприятия. Вы знаете, да, что по обонянию, например, любая кошка собака, любая животина мы просто абсолютно инвалиды по сравнению с ними. Они по запаху спокойно сориентируются в темноте, им не нужно вот это вот а, какое-то суперзрение. Ну, кошки, у кошки, кошек есть суперзрение, там, да, ночное. А у кого животных нет, они прекрасно справляются с запахами. То есть, а, по сравнению с их спектром восприятия, мы ну, даже не инвалиды, я не знаю, как это сказать, там в разы в порядке. Разница в отличении качества а, ароматов и умение как-то в этом ориентироваться, этим пользоваться. А, поэтому вот а, а, такой понятный достаточно способ, как выйти на шестое чувство, это ну хоть как-то привести в порядок а, базовые, пять, базовые пять. Что помогает? это сделать, ну, комплексные какие-то мероприятия, да, это, ну, вот та же самая чистка организма, это та же самая медитация, то есть это, это вот то, что называется повышение вибрации, да, как бы очищение, там, вложение во что-то созидательное, ну, и выбор, конечно, выбор. Если вы хотите, в принципе, чтобы вас, вот, ну, простите меня, где здесь слава худобедно бедно у шестое чувство, да, ну, надо понимать, как бы, зачем это нужно. Многие этого боятся. боятся. я считаю, совершенно зря, а потому что, ну, вот, опять же, многолетний мой опыт говорит о том, что это нормальное человеческое чувство, которое просто было достаточно сильно подблокировано, несмотря на то, что у каждого человека опыт применения, активации этой способности – абсолютно точно имеется да там кто-то говорит ангелы-хранители включаются еще что-то но есть моменты когда вы вдруг что-то точно например знаете и что-то точно чувствуете обычно это когда э, стресс или или чувство там любовь вот, за ближнего своего вот значит э, кроме еще есть понятные способы там ну например по немножко по внимание на что вы кушаете, знаете, есть такая практика, вот как не переедать, да, это не есть сразу еду, а сначала ее понюхать, подержать во рту, почувствовать отклик тела. А много какой еды современный человек ест, а не нужной для организма, просто потребности организма в том, что есть в этой еде, он не испытывает, и поэтому у такое забивание, а... без вот, если просто понюхать, посмотреть на то, что вы хотите скушать, положить в рот. Во-первых, съедите гораздо меньше, во-вторых, если вам организм скажет, что да, это ну хотя бы подходит, или там мне это нужно, я это хочу, то это будет усвоено гораздо качественнее. И попутно это ну, естественным образом развивает обоняние, развивает вкус, ну хотя бы снимает какие-то серьезные блокировки, вот. то есть, если этим серьезно заниматься, вот подсказки я дала, посмотреть, что вы кушаете, немножечко обратить на это внимание, сделать выбор в сторону того, что вам это чувство нужно, для чего нужно. Сейчас мы туда немножко перейдем, к мозгу еще, да, вот эти органы чувств у нас юридически, как это сказать, легитимизированы, то есть ни у кого не возникает, вопросов, зачем они нам нужны, да, что это все в порядке, это хорошо, это то, что нам позволяет ориентироваться в пространстве, вот. но есть еще а, мозг в совокупности, назовем это как знание, да, то есть как бы знание тоже есть, но это не очень считается органом чувств, а, вот. но вот в шестом чувстве а, знание тоже, тоже присутствует, как информационный канал, и вот сейчас мы к этому перейдем, сейчас я переключу обратно на себя, картинки, я думаю, это хватит, она понятна. А, вот, то есть когда вот эти вот пять э, органов чувств, ну, хотя бы не находятся в полном к, этом, отключке, да, то есть они все более-менее функционируют, и у человека повышается какая-то светимость, вибрации, уровень энергии повышается. Вот, кстати, когда мы влюблены, то уровень энергии повышается автоматом, очень сильно скачкообразно, да, поэтому влюбленные, такие немножко блаженные, и, в общем, на тонком плане обычно светится. Там, ну, у беременных женщин тоже такое бывает. Вот. То есть, в вот этих вот, в, когда человек выходит на более высокие вибрации, даже вот такие вот не совсем полноценные органы чувства, они все-таки немножко тоже под вместе с нами подвыравниваются, выравниваются набираются немножко сил и может поэтому вот если еще в этот момент вложиться а, какими-то там выборами а, вложениями действиями то может активизироваться уже сознательно то самое шестое чувство так вот шестое чувство то есть зрение там, там видение переходит в ясновидение Слух переходит в яснослышание, да, обоняние там, в ясно обоняние, ясно осязание, ясно вкусе. И есть еще канал знания. Вот каждый канал обладает своей скоростью прохода сигнала и своими особенностями. Визуальный сигнал вот самый быстрый вот если мы говорили, мы говорили о пяти, сейчас мы добавляем знания. Яснознание шестой канал, да. Самый быстрый канал знаний он вот прям что называется, через Сахасрару раз. Вот. И в чем нюанс этого канала? В том, что ну, такое, вообще все, что касается шестого чувства, это очень интеллигентно, в, в хорошем, в, в таком в правильном смысле слова, это очень вежливо, это очень культурно. Никогда не будет этот, это чувство что-то диктовать что-то от вас требовать, приказывать никогда. Это очень мягко, аккуратно. Поэтому, если приходит вот, по знанию какой-то канал, это мгновенно, это вот скорость получения сигнала мгновенно, то есть там ну, практически невозможно. То есть вы что-то запрашиваете, и сразу вы это знаете, если у вас этот канал работает. Как бы сложность в том, что человек, который себе не доверяет, это же, это же у вас в голове появляется этот ответ, да? А, а кто я такой, чтобы там что-то сам себе отвечать? Это же мне кто-то, какой-то авторитет должен ответить. Поэтому Чтобы этот канал работал первично, это некая степень принятия и доверия себе, принятия себя. Без этого этот канал, ну, он будет даже работать, но человек просто это отвергнет. Я очень много слышала, что, да, мне приходило это голову, но я, значит, этому не пов... Почему не поверил? Ну, потому что, значит, вот мне надо удостовериться, мне надо, чтобы кто-то сказал. Ну, вот опять же, да, кто я такой, чтобы, значит, в мою голову приходили светлые мысли. Ну, чем да, причем кто-то такой, кто такой, кто, что такое наш мозг, да, это приемо-передаточная инструмент, мысли наши, они вот здесь вот как минимум, то есть над головой у нас весь этот обмен полезной информации происходит, а все, что мы думаем, это есть получение сигнала, вопрос «откуда?», когда человек направляет свое намерение куда-то там, запитывается с высшими силами, он оттуда и получает а, ответы. А с какого перепуга сверху будут неправильные ответы? Мне сверху видно, все это так и знай. А, поэтому а дальше уже вопрос, слышит человек, а, доверяет ли человек себе или нет. Это, да, определенный труд, потому что, ну, вот предположим, шизофреник, он же тоже там, он как раз верит в себя, там, да, не замечает препятствий, а, уверен в своей правоте. А это вот как раз уже к вопросу о развлечении, о тренировке. Поэтому а, путь серьезный к, к тому, чтобы овладеть шестым чувством, он идет а, ворота, а, дверь а, в, в это состояние через навык развлечения. А, первое, а, п, первый вообще кон, первый принцип – это познать добро, научиться добру. А, да, познать добро и научиться добру, а, что на самом деле крайне сложно, потому что большинство, ни одна догма здесь не работает, это развлечение, которое работает у человека изнутри. Вот это, это к добру или к худу, это, это, это сейчас, вот, вот одно и то же действие сейчас к добру, а вот через минуту к худу. А, более того, да, какое это действие, например, в ближайшей перспективе добро, в дальней перспективе к худу. А, допустим, в гипердальний, опять к добру, то есть все достаточно, все гораздо сложнее, чем нам бы хотелось. А, поэтому для того, чтобы А никто не будет давать ядерное орудие в руки там младенцу, да? а, поэтому а вот это чувство, а, оно начинает устойчиво работать, когда, то есть оно не будет устойчиво работать у человека, не выбравшего свой путь, не выбравшего, а, я не знаю, там... Куда он идет и зачем, в общем, как бы если он там находится в служении, то кому и чему. Вот, кстати, наверняка вы обратили внимание, что люди, которые такие имеют паразитические склонности. Вот, я, например, вообще у меня занимался бывший таможенник, он там был бизнесмен на момент, когда он у меня занимался, но когда-то он был таможенником, он рассказывал, это в Эстонии, он, значит, на границе вот в поезде ходил, проверял людей, а если кто-то именно в поездах ездил, может быть, вот которые через границу обратили внимание, что они прям, они идут строго к определенным людям, нормальные таможенники не шерстят всех, они могут вообще весь вагон пройти, не подойти, а это подходит целенаправленно просто, и он говорит, что у меня, говорит, прям была чуйка, вот кто что везет, что-то противозаконное для него это было там где можно поживиться то есть да, чтобы ему там отстегнули за то что чтобы человек не попал там под какие-то проблемы да или смог провести то что он везет для него это был способ заработать поэтому он говорит говорит просто вот я заходил я знал вот вот это когда вот кто говорит выражение лица нет он говорит я вот просто захожу и вот я прям сразу знаю в какую купу это такая паразитическая это знаете как я не знаю, там, комару или вот клещу, они железут, они знают, вот, куда присосаться, чтобы добраться до крови, да, вот у них эта чуйка работает, это их способ выживания, То есть, И есть, и есть другое применение, это вот такое-такое сверхчувство, когда человек это применяет для каких-то, ну, скажем так, высших целей, там, сначала для своего развития, а потом для какого-то созидательного вообще дела, там, да, вот, и тогда это оно может быть достаточно разное, это вот ваше внутреннее, то, что называется предназначение, да, какой-то выбор того, выбор вашего пути. И тогда вам шестое чувство очень нужно, очень нужно. И знание самый быстрый канал, видение после знания второй по скорости. Там такая же задача научиться отличать, потому что я тоже видела людей, которые видели, что не попади. При этом например, барышня, которая у нее явно там какие-то наработки из прошлых жизней были целительские, у нее за неделю, там, там за... человек был ориентором, стал целителем, причем к ней практически сразу набежал по народу, то есть с органами она работала, люди прям с первого сеанса получили очень хорошие результаты. При этом во всех остальных сферах она прям бредила. То есть вот в целительстве реально у нее это все работало. И она, как рентген, просто видела состояние органов, видела, где что поправить. А вот что касается других сфер жизни, я говорю: ну, например, там прибежала. Вот я видела, сейчас вот ты. Я говорю: а зачем ты туда лезла? Я тебе не давала на это там, разрешение, я тебя не запрашивала: а зачем лезть и смотреть, что мне там будет, куда. Я говорю, какое добро в этом это нарушение. А более того, то, что ты мне говоришь, этого не будет, это ну, ложная информация, ложный источник, то есть а, а там же идет гордыня, потому что я же вижу, другие не видят, я же вижу, вот с органами получается, почему, значит, везде получается. Нет, дорогие мои, там у нее получалось, потому что это был отработанный инструмент, а, и он просто активировался, Но это не значит, что это будет работать везде, Если она захочет применять его в других сферах, ей придется попахать. Попахать, чтобы освоить, чтобы не причинять. Помните, научиться да, познать добро, да? это Первое – это перестать делать зло, перестать соучаствовать со злом. А это очень сложно. Это постоянный внутренний труд. Любое действие, любое слово может быть злом для других людей. Или злое слово может быть добром, но только строго, в нужное время, в нужном месте. Понимаете, мат может быть добром, он может разрушать, он может созидать. Просто там очень много энергии через эти слова проходит, поэтому вы решили просто запретить. Это инструмент, которым надо уметь пользоваться, как и все остальное. Вот, а дальше со слухом, наслышание мы с вами немножечко, да, уже прикоснулись. А, поскольку тема очень сложная, опять же, а, периодически... Приходилось сталкиваться с людьми, которых, вот, понимаете, вот на тонком плане это выглядит, как будто у в голове вот к куху появляется такой, вот как во время войны вот эти вот такие громкоговорители, черные такие вот, четырехлепестные такие черные громкоговорители, ну там обычно он один, который вот располагается к уху, идет просто трансляция сбоку вот этот сигнал, это, там, сделай вот это, или там она там что-то хочет плохое, или еще что-то. И вот эта трансляция идет, а ты обычно как вот рус, сдавайся, там, там, вот это, да, то есть это идет постоянно, монотонно. Э, ну, часто применялась такая технология, дай бог, чтобы вы никогда с этим не столкнулись. Вот, поэтому вот я вот со слухом просто предупредила: а, это, это не значит, что это плохой канал, он просто может быть опасен. Вот. Но, в общем, по-хорошему он тоже начинает открываться. Когда открываются другие чувства, он открывается а, за компанией, куда им деваться в подводной лодке. А, ясно, обонянием, например, пользовалась Ванга. Кто знает, а, а, когда к ней приезжали люди, она давала кусочек сахара, а, клал себе под подушку, и утром она его просто нюхала. И вот по запаху она определяла, кого она будет принимать, и она уже, в общем, понимала, с чем человек пришел. Очень сильный канал. И а, т, так же, как и вкус, тоже очень сильный канал, и оба эти канала на данный момент крайне слабо разработаны у современного человека. Вот. И там очень много можно сделать открытий, у кого, если есть к этому предрасположенность, у кого этот канал, например, как-то ну, как минимум не заблокирован или проработан. Это прям такая уникальная история. Вот. И а, ощущень, осязание, ощущение, осязание, ощущения, то есть тактильное ощущение, отклик в теле. У этого канала, он самый медленный, и у него есть огромное-огромное такое преимущество по сравнению с другими, но у каждого канала есть своя специфика, да, уникальность. Так вот, этот канал очень честный. То есть, вот наше тело не будет врать, оно не будет болеть, если вам хорошо, или оно не будет порхать, если вам плохо. Если что-то вот это вот, наверное Наверняка есть вот опыт, когда вдруг в теле появляется тяжесть, например, ноги не хотят куда-то идти. Не обязательно вот прям, что прям, ну, прям тяжело. Я помню, когда в какой-то момент я там собралась на одну встречу, оделась, вышла за порог, стою вызвать лифт. Тогда еще жила в городе. И вот я просто понимаю, что вот у меня ноги дальше не идут. То есть ну, мне не тяжело, мне неплохо, я могу заставить их идти, но они не идут. Я такая. Думаю, странно, ну, в общем, вроде бы важная встреча все. Я думаю, так, ну ладно, послушаю послушаюсь тела Я не поехала, хоть никого не предупредила, ничего, я просто не приехала на встречу. И вот я захожу домой, там разделась, и буквально через 15 минут мне позвонил мой ученик, который был проездом из, там, из Сибири, издалека, вот у него было буквально там до самолета пару часов ко мне заехать. И мы великолепно там пообщались и другой возможности с ним встретиться, просто физически не было бы, если бы я поехала на встречу, ну, да, там тоже было бы хорошо, но а, а, вот этого общения бы не произошло, а оно там для него было важно, и, в общем, для меня было интересно и приятно. Вот а, тело, если, если его начать слушать, у многих современных людей, вот когда а, начинаешь с человеком работать, вот на тонком плане, знаете, как будто голова, тело отрезана, то есть голова отдельно, в чем она ходит, она ходит. У многих еще эти головы, например, где в прошлом сидят. То есть, вот, тело, оно не может нигде быть, кроме как в настоящем. Да? У нас тело – это такой якорь, я, я, якорь в настоящем. Именно поэтому оно не может врать, потому что он постоянно регистрирует то, что есть на самом деле, и проводит то, что есть на самом деле. Вот. А голова, она может себе позволить. да? Там Кто-то в прошлое уходит, кто-то в будущем порхает, кто-то в планах кто-то вот, у кого-то цикл, то есть какая-то вот он что-то там себе варит одно и то же, да, и отдельно и сигналы от тела просто не проходят. Почему вот какие-то болевые вещи? Так, сигнал, который мозг не не считал, раз не считал, два не считал, и все такое. Ну что? Ну как? Ну заболю я, да? Вот, как бы, вот, да это вот как история, как как-то трудоголику дать отдохнуть. Ему всегда кажется, что он ленится и мало делает. Только уложить в постель. А дальше уже степень укладывания в постель зависит от а, степени вменяемости человека. И совсем невменяемый, ну, значит, уложит жестко. Если все-таки, ну, не до такой степени, ну, то там как бы там -нибудь, нибудь простуду, что-нибудь такое там выйдут или что-нибудь поболит. Вот. А, при этом, да обратная сторона, что, например, если, если телу соучаствовать, оно такое, оно, конечно, к покою стремится, да, то есть, ну, например, какой-то спорт, какие-то путешествия, но это про другое я сейчас говорю, это разделяйте, пожалуйста, вот сопротивление тела к физкультуре, оно может иметь только какую под собой основу, например, неподходящее качество, ну, что-то неподходящее в мероприятии, а так, в общем, все наверняка вы знаете, что когда каким-то чем-то начинаете физическим заниматься, сначала оно там сопротивляется, оно там поболеть пытается, да, то есть молочная кислота, если там нагрузку сразу дать, но потом оно благодарно, оно благодарно, оно раскачивается, это другая история. А вот то, что я привела пример, например, когда вы что-то решили, и вдруг тело начинает останавливаться. Вот. Это очень кратко. По каналам. Вот еще раз, если у вас есть версия про то, как правильно называется вот это чувство, ни одно слово из тех, которые я читала, слышала, знаю, не попадает точно вот, вот в этот вот поток, в котором происходит вот эта активация одновременно вот этого сверхчувственного восприятия. Вот код, код доступа, да, слово «доступа». Либо то, что, скорее всего, то, что употреблялось, может быть, уже сильно затерто и так не работает. Хотя у меня, я думаю, что все равно, если это слово найти, то можно очень быстро его наработать. Вот. Но и слово интуиция вызывает у меня этот мозоль, знаете, он незаметно натирался, я очень много это слово употребляла, ну, в том числе по профессии, да, то, что этим занималась. Вот, и поэтому вот это ощущение, оно уже прям точно сформировалось. Вот вспомните в детстве, откуда вы знали значение слов. Вам же не объясняли, так, смотри, то есть это вот рука, вот она вот, рука это значит вот это, вот это, вот это. Нет, конечно, родители нам объясняли, но какое-то ограниченное количество слов, базовых понятий, вот пока ребенок совсем маленький, когда начинает говорить, а потом период где-то там с, по, там, не знаю, с двух до 5-6 лет, идет бешеная, огромная скорость набора а, слов, да, понятийного аппарата, большинство из которых значения никак не объясняются. Вот я ну я вот помню, когда-то еще в школе я думала на эту тему, там, да, думаю, вот, слово «демагог» а, в моем детстве же не было, там, в Википедии прочитать всех да, словари, но ну, кто там в школе словари, не очень интересно читать, к Далю я уже пришла, в более зрелом возрасте, вот, но я точно знала, кто такой демагог, вот, просто знала, вот, причем объемно, потом я уже тоже полезла, нашла объяснение этого слова, я поняла, что то, как я это слово понимаю, и то, как это написано в словаре, абсолютно совпадает, ну, так же, как другие слова, достаточно сложные, не просто там вот солнце, ложка, там, дверь, стол, это понятно, мы это видим, а вот некие абстрактные понятия, которые а, мало объясняются, ну, кто вам объяснял, там, я не знаю, там, а, полноценное состояние, там, совести, там, и еще чего-то. Но если это внутри есть, оно будет. Ощущение, понимание, что такое совесть будет. Вот. Что такое честь будет у человека. Вот. То, что сейчас идет технология для того, чтобы люди эти слова, чтобы просто не активировались, эти поля, это связано с количеством оболочек. Чек у нас есть на эту тему эфир. Вот. Поэтому, если вдруг вы найдете такое слово, пишите, пожалуйста, буду очень благодарна потому что, ну, это может для кого-то такой ускорить, быть такой опорой в проходе, доступ к этой силе. Значит, собираем в кучу все, что я наговорила. Итак, кстати, чувствование, то есть вот это чуйка, я думала, кстати, что вот слово чуйка, чуй – это вот чувство, да, то, что чувствуешь, и ка – это душа, то есть чувствующая душа. Кстати, вот эти вот Манька, Любка, Ванька, Ленка, Сашка, да, это Саша душа, то есть, как бы, я вижу в тебе душу, да, почему понебратство такое, это человек, который близкий, кому то открыт душой, тогда вот можно его так вот называть, постороннего человека. Века. То, что это кто-то как оскорбление, ну, нет, это не оскорбление, это а, не, некое слово, а, подтверждающее, что у этого человека есть душа, да, что я свидетельствую, что у тебя есть душа, я ее вижу, я вижу твою душу. Вот что а, значит этот суффикс. А, вот, Чуйка в этом смысле вроде хорошее слово, но из всех, которые я смотрела, она хоть как-то в, в эту сторону, у меня есть чувство, что есть еще более а, сильное, точное а, слово. И интуиция не активирует не включает вот это самое шестое чувство шестое чувство начинает функционировать тогда когда пять базовых чувств ну нормально по крайней мере нормально работают да мы знаем что когда у человека лишается каких-то из органов чувств у него оставшиеся компенсируются. вот например там слепые люди там тоже та ванга была слепая да у нее Оставшиеся чувства, перера... почему она там через вкус в том числе шла, через обоняние, да? потому что эти каналы работали. Вот. И а, вложение в, вот, в компенсаторную вот функцию, она а, в том числе привела к вот этому самому чувствованию высшему, большему, чем а, у большинства других людей. Вот. То есть а, можно идти путем развития базовых чувств, очищения организма, повышения вибрации, медитации, выбор понимания, зачем вам это нужно. Святые места тоже усиливают чувствование в этих местах. А, ну вот а, большинство, кто вообще, может быть, никогда не занимался темой каких-то там, каких там сверхспособностей, да, то, что называется, не сверхспособность, это естественная способность, она не зря шестое чувство. Это ну, то, что на самом деле есть, есть у каждого человека, даже тем, кому кажется, что нет, конечно, есть у всех, но просто уровень например, доверия к себе разный. И, ну, еще раз, как любой инструмент, как любой инструмент, это требует некой тренировки, да, некого развития, вложения в это каких-то усилий, вот. Это шестое чувство может в некоторых случаях активироваться вообще автоматически при резком повышении вибрации, например, в местах силы, вот в каких-то там святых местах я неоднократно слышала, когда люди начинают вдруг, ну, например, разговаривать со святым, получать неожиданные для себя ответы, которые потом оказываются полезны, ну, то есть это некое место, где его там поля, энергетика разворачивается. есть исследования, вот, например, прикладывались к мощам Сергея Радонежского – Снимали ауру человека, знаете, есть прибор, там, аура Кирлиана, да, аура до приложения к мощам и после, и потом через два часа после приложения к мощам. То есть поле рваное такое небольшое, после приложения к мощам оно равнее и значительно больше, через пару часов оно сдувается почти до того уровня, ну, это я вам рассказывала просто результаты исследований конкретно, да, такого, к человек подошел, чуть-чуть может оставаться. Что это такое? Этот человек просто у него произошел какой-то скачок духовный, да? Он открылся, вот. А потом... а потом у него все это прекратилось, то есть человек отвлекся опять там тут булочки, я не знаю, тут еще что-то тут переключилось внимание, и уровень энергетики у него Он упал и Эффект от, от, от вот этой активизации, он тоже а, во многом сократился. Но в таких местах есть возможность активировать и проще а, слышать, чувствовать, ощущать а, какие-то ну, вот, вот это вот самое что-то большее, чем а, обычное наше органы чувств. Зачем все это нужно? Вот а, кроме того, что если человек выбирает какое-то служение, там что-то серьезное, да, то ну, вы без этого просто не пройдете, но а, требовать, хотеть, ожидать, чтобы это получило, начало работать, да, это бесполезно, как правило, это идет как раз путем по повышения вибрации, вы ну, что-то делаете, делаете, выбираете, разбираетесь, где-то там берете ответственность, вот это вот какая-то, значит, свои слова, мысли, а, работаете с эмоциями. А, и раз через какое-то время для вас это будет незаметно а для окружающих уже начнет чуть ли не человек быть. то есть это потихонечку начинает раскрываться это неминуемое если хотите это побочный эффект да? то есть шестое чувство если, если идти к, к, к, к, к потоку предназначения оно автоматом начинает но его все равно придется осваивать есть там есть свои нюансы там есть, а, и очень большие плюшки когда-то когда, когда я начала заниматься интуицией, знаете, я вот прям, у меня было такое вот чувство, оно было ярко выражено, что вот сейчас я натренируюсь, у меня это все откроется, и такая вот хочу, лучше ловлю, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, Ну, оказалось, что нет, в том смысле, что хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, ответственность, хочу, ответственность да? ответственность. хочу, хочу, хочу, это другое, с этой ответственностью приходится справляться, разбираться, брать ее, быть честным, еще более и еще более честным с собой. Вот, как следствие открываются какие-то следующие способности. Вот, ну и можно, безусловно, делать это тренировками, элементарными, вот, примитивнейшим, просто задать себе вопрос, там, например. У вот. меня это на автомате уже когда-то тренировала на автомате вот, два лифта, где есть в торговых центрах или каких-нибудь офисных зданий, да? вот нажимаете кнопочку вызова, там, да, два или три лифта, так, какой первый придет, или какой первый человек вам встретится, или что вам, какие слова вам скажут, там, или что у меня получится. Да, следом за шестым чувством, а, шестое чувство позволяет просто более полноценно ориентироваться, понимаете, вот, а, я много лет слышу фразу «ну «Не, «не ходи туда», там, ну, Снег башка попадется, все мертвы будешь. Ладно, хорошо, не пойду потом. И что, все-таки туда ходила? Да, ходила. Говорит, зачем? Ну что, снег башка попала? Попала. Зачем тебе это было нужно, если ты спрашивала меня? И я тебе сказала, что... Типа, да, там, ну, причем я же всегда работаю с человеком. Вроде бы она тоже посмотрела, что туда ходить надо, и все равно пошла. Но зато я получила опыт. Опыт, елки, ребята. Самое ценное, что есть у человека, это время, это жизнь. Есть ли смысл тратить ее на получение бессмысленного опыта, негативного опыта, да, как бы а, а, весело, наверное, весело, да, в болото, потом, чтобы кто-то вытащил, потом, я не знаю, там, упасть а, а, с дерева, да, потом, чтобы тебя руку залечили, да, а, а, в, в дипсе. Полежать в депси, тоже опыт, да? Можно себе столько опыта бесполезного, бессмысленного предплазать, когда не приходит жизнь. А можно это же самое время вложить в то, чтобы познавать себя, познавать мир, успеть сделать жизнь очень кратко. Об этом говорят все, там, кто добрался до да, каких-то вершин, Очень все быстро, очень все быстро пролетает. Только-только научился ползать, ходить, разговаривать, что-то вообще... Управляться со своими эмоциями, чувствами жизни. Только что-то ты сделал, ну, а уже там маячит, уже маячит выход. А, понимаете, очень быстро. Чтобы успеть что-то сделать полезное хотя бы для себя. Хотя бы. А здорово, если еще что-то миру оставить, чтобы после нас след был вообще такой созидательный. Да? Но это не так много времени. И если заниматься просто собиранием всех граблей, объясняет получением опыта, с точки зрения нашей же собственной души, это тупик, это имитация деятельности. Вот. И, и шестое чувство, оно позволяет почувствовать, что там куда не надо, там снять башка, зачем, уже был опыт-то есть у всех, да, не надо грабли, нет. Мы их обойдем, или мы их применим по делу, это, это позволяет экономить время и вот это будет страшно, потому что, понимаете, у большинства современных людей Самый ужасный ужас, самый страшный страх, это просто больше, чем страх смерти, даже, наверное, больше страха боли, это страх реализации. А вдруг вы начнете этим заниматься, и ваша жизнь обретет смысл, и вы успеете что-то сделать полезное. Да ну нафиг, ну нафиг, где там мои 199 грабли? Вот. И это очень для меня, например, очень большая мотивация, почему это шестое чувство, потому что я выбрала все-таки успеть сделать что-то полезное. Сколько я его сделать могу, это, наверное, вот там, когда взвесят на лесах, да, польза от моей жизни, там же все будет очевидно, все иллюзии этого мира уйдут, будет, будет известно точно но я могу, по крайней мере, выбирать и вкладываться в это. А, вот. Это лучше, чем делать что-то другое. Не, не делать ничего, а, плыть по течению или заниматься граблями, мне кажется, менее интересно. Да. И у развития шестого чувства а, есть еще один побочный эффект. Это следом за шестым чувством, практически автоматически также, открывается седьмое чувство которое называется формирование или управление реальностью. Вот, вот это самое. Человек-творец, человек как значит, такой будущий бог, который учится здесь, там, вот, как бы, управляет реальностью, это все, это все автоматически следует с чувством, начинает активироваться. И там другая игра начинается. Я это почувствовал или я это сформировал? А если я это сформировал? Я сформировал что-то хорошее, полезное, или это было на страхе, на сомнение, или на желании доказать кому-то, что он дурак, и поэтому я сформировал какую-то ерунду. И за это тоже есть ответственность. Принять, что если я это сформировал, ну, не, не нравится, ну, переделайте. Да? А, а, а есть еще восьмое, девятое чувство, десятое и так далее. И чем дальше шестой людей туда уже почти современных не доходят, значит, они не задайте. Можно, но ну, путь идет через шестое чувство, по повыс, восходящей. Да? Особо или вот эти самые, послышание, ясновидение, ясночувствование, чуйку, ясновыслие, там, там дальше идет свойство управления реальностью и дальше, дальше, дальше. Вот. Выбирать, безусловно, вам. Я надеюсь, этот эфир был полезен. Еще раз, моя задача на сегодня была немножко обобщающую водную такую а, как бы вот знаете, такую, перед дверью вот этого вот прохода кто-то понятно что куда он уже заходил или там уже находится но есть дальше дальше дальше иногда полезно вспомнить это, что вы знали и заново подтвердиться посмотреть почувствовать что у вас происходит а, в добрый час я желаю вам этих самых местомыслий куда и зачем вы идете по дороге жизни и а, успели пройти туда, чтобы ваша жизнь была не, не бессмысленна, чтобы не было польза, добро для вас и для мира. Я себе желаю, в первую очередь, себе и от всей души желаю и вам. А с вами была Людмила Осипова. Сегодня мы закончили. Всего доброго.